Зелено-желтые поля, красный трактор поет для тебя. Кто-то шлет тебе сердечко, как его зовут? Овечка хлоп-ладоши, хлоп-ладоши, Встречай друзей хороших зелено-желтые поля и трактор поет для тебя, кто-то едет к нам в поселок. Кто же это? Поросенок хлоп в ладоши, хлоп в ладоши. Встречай друзей хороших. зелено желтые поля. Зеленый трактор поет для тебя. Кто-то ест траву у дома. Как ее зовут? Корова хлоп-ладоши, хлоп ладоши, Встречай друзей хороших Зелено-желтые поля, белый трактор военный для тебя, кто-то будет всех не зря, кто же эта курица? Хлоп-ладоши, хлоп-ладоши. поля черный трактор поёт для тебя кто-то сильно кушать хочет кто же это это лошадь хлоп в ладоши хлоп в ладоши Но встречай друзей хороший зелено-желт Паёт для тебя, охраняет наших пост. Кто же это? Это пес, хлоп в ладоши, хлоп в ладоши, встречай друзей хороших. Поля. Коричневый трактор поет для тебя. Кто-то просится в свой домик. Кто же это? Это кролик хлоп-ладоши, хлоп-ладоши. Встречай друзей хороших. Зелено-желтые поля, серый трактор поет для тебя. Кто-то знает много игр. Кто же это? Это Тигр, хлоп в ладоши! Хлоп-в ладоши. Встречай друзей хороших. Зелено-желтые поля, оранжевый трактор поет для тебя, молочко пьет да пьет. Кто же это? Это кот Хлоп ладоши мяу, мяу. Хлоп ладоши мяу, мяу. Встречай друзей хороших Зелено-желтый Поля Лиловый трактор поет на тебя Кто-то звонкий, словно дудка Кто же это? Это утка Хлоп в ладоши Хлоп в ладоши Встречай друзей хороших Постойте, мы представили их всех